Всем привет, дорогие друзья! Подходит к концу 2022 год, а это значит, что я не немного, а я буду жестить. Я это делать люблю, я решил сделать для вас такой контент. 3 миллиона рублей на дропе. Врать не буду, деньги есть, Но эти деньги мне выдали, и деньги мы потратим на вот этот кейс за миллион рублей. Мы их сегодня откроем 3 штуки. В этом кейсе может выпасть сувенирный Драгонлор. Он, в принципе, мне уже дропался, и этот ролик кейс на канале. Но! Кейс самый дорогой в мире находится здесь. И вот он. Как бы, в принципе, еще есть кейс за 10 мультов. Да, он сам дорогой, но он не наполненный. Поэтому сейчас звание самого дорогого кейса в мире, да, вот эти мои байтовые названия, ну, по праву, занимает виллдроп Дропс вот этим кейсом админа за один лям. Кейса дороже просто нет. В СНГ проектах точно, а на других, ну, не знаю, забугорных, по-моему, тоже нет. Да, ролик без монтажа, я все-таки к концу года захотел сделать что-то подобное, причем подобные ролики заходили, это старый стиль, мы очень долго так на канал Человек-человек лепили, поэтому, ну, ребят, солдов по лайку, собственно говоря, да. Напомню, что в прикрепе к этому ролику ссылочка будет, потому что 3 лям лямчика у человека нету закидывать на сайт, а вот попросил, чтобы выдали, поэтому ссылочка будет. Также будет промик на прокрут барабана, вот этот халявный раз можно выбить случайный нож, случайный перчатки, ширпотреб точно выпадает, я убивал, насчет ножа перчаток, и тем более 100 тысяч рублей, к депу, не знаю, не выбивал, а вот ширп выпадал, поэтому, ну, можете попробовать, по крайней мере, он точно выпадает, ну, и вот эти все проценты в том числе, x2, вот, не знаю, x2 может выпасть, короче, с барабаном очень много бонусов, приходите и смотрите, ну, промик реально год, то есть прокручивайте один раз, давай, допустим, прокрутим, чего, я не знаю, что он выдаст, ну, МБ ширп, МБ процент, типа, это чаще всего тут дропается, наверное, всегда, в остальном, как я и говорил ну, 35 так, и это... Здравствуйте, это 35%. Так, а дальше 71 час, и вводите мой промик, нифига ждать даже не нужно. И будет промо на деп. Это все будет в прикрепе, кому интересно. Также мы сегодня откроем самый дорогой бесплатный кейс. Он дается от депа во полмиллиона. Но это... Это сегодня не так много, ибо 3 ляма. Блин, вот мне интересно, есть ли реально такой человек, который взял бы и закинуть, да даже не 3 ляма, а 1 миллион рублей. То есть на что... Ребята рассчитывали. Ну, в принципе, это неплохой маркетинговый ход. И это неплохой ход, чтобы, блин, записать ролик. Потому что, ну, фактически всегда э -э, я делал название на своем канале. Типа, открыл самый дорогой кейс в мире. И вы мне писали, что это байт. Да, я, типа, открыл там кейс за 50 рублей. И здесь реально кейс, близко за миллион. Надеюсь, много негатива не будет. Естественно, я тут рассказывать сказки и говорю, и говорить там это мои деньги, не собираюсь. Это контент, который я хотел записать, но не... Все э, сайты могут э, могут позволить разрешить такое сделать. Вот, Поэтому, кому интересно, смотрите. Кому нет, давайте без негатива. Все-таки Новый год, можете ролик не смотреть. Мне интересно, есть аудитория, которой это также будет интересно. В общем, ладно, все, в принципе, рассказал. Блин, офигенное завершение года. Ну, как завершение? Я выпущу ролик 29 числа. Это что получается у нас будет? Я сейчас посчитаю, это будет среда. До Нового года еще, что, три дня. Я не просчитался. Да, три дня до Нового года, 3-4 получается дня. Вот, и в принципе Можно, наверное, назвать завершением Кстати, тем временем, пока с бесплатных кейсов Ничего хорошего-то и не выпадает Это, наверное, мы даже фастиком откроем Потому что дрюкаться с этими кейсами желания у меня просто нет Ну, типа, три ляма И вот эти кейсы, первые три Не такие интересные Да даже, наверное, с таким баликом и все четыре кейса интересные будут Ну, ладно, четвертый кейс Уже поприкольнее, он идет, по-моему, либо от пяти Либо от десяти, вот офигенный разбег Но, блин, я не помню, у меня сегодня очень крутое настроение Потому что ролик реально обещает быть годным, все-таки, ребята, три мультика, поэтому, ну, когда, как-то так. Три выпадает, здесь уже неплохо, и все-таки, пожалуй, я фастом это открою, но нужно, нужно, нужно не тянуть, вы, наверное, ждете кейс за миллион, как и я. А я пока что открывал его только один раз, один раз также на водный баланс, ну, блин, ну, не могу я депнуть лям, но открыть хочется. Плюсом ко всему, я смотрел ролики, так, перчи, вот это, вот это круто, вот это бись, вот это офигенно. Я смотрел ролики на Ютубе по вилдропу есть, но вот этого дорогого кейса, кроме человека, никто не шел на такие риски, и я решил записать, ладно статрек Азимов P250 выпадает, 629 рублей, фастика мы еще блядь, неплохо уже, вот смотри, тенденция да, с четвертого кейса начинает дропаться первые три, ну типа тухло-вяло, но они типа не от, ну не такие дорогие вот с четвертого кейса начинается уже, уже мясо, сейчас будет мясо, но мясо будет на кейсе залям. Я очень-очень в таком ожидании, режим ожидания, но ну, открыть это дело хочется, да еще и три штуки. Что может выпасть, интересно. С тем учетом, что в предыдущем ролике мне выпадал сувенирный дел возможно, сегодня не будет вообще ровным счетом ничего интересного, условно, скины за тысяч выпадут. То есть такое, в принципе, возможно, потому что сувенирный дейл оттуда мне уже дропался. И вот я вообще, блин, ну, ну не знаю, ну по этому поводу я прям не знаю, И выпадет ли еще раз сувенирный ДЛ. Ну ладно, это мы оставим на потом, трека, V.P. Азимов уже 6 шестого кейса, но этот кейс дорогой, он дается от 25 тысяч депа. Ну, а хотя подожди, от 25 к депа выпадает Азимов за шнадцка, угу. А это неплохо, а это, знаете ли, неплохо. Седьмой кейс, который дается от 50 тысяч, опять же, если мне не изменяет моя память, это мотоциклетные перчатки. Слушай, а дорогие кейсики все-таки тут выдают офигенно, ну реально офигенно. Ну вот все-таки первые три под вопросом, с четвертого реально начинается жесть, и они, блин, меня прям радует дроп. Опять же, можно ждать шерпа, потому что осадок также нас вот здесь подстерегает, но перчатки за 35 тысяч тысяч рублей, аж, блин, два раза выпали, но это не баг, это здесь есть такой прикол. Было бы круто, конечно, если два раза перчатки, забагалась и вся история, но, увы и ах, такого тут нет. Вот, в принципе, о чем я и говорил, но нам выпали, блин, перчатки. В теории этот кейс окупился, но это в теории. Сколько он? 50к? Да, 35 тысяч сюда выбить, это солидненько. И уже седьмой мы с тобой открыли, и уже приближается кейс номер восемь. А кейс номер 8 дается от 100 тысяч рублей депозита. То есть, ну, здесь уже такой хай-левел, так сказать. Юсп, убийство подтверждено. Ну, ну не очень 4600. Ну, типа, блин, кейсы до этого давали круто. Реально круто. Если делать соотношение цена-качество, это было офигенно. Не то, что неплохо. Это было очень круто. Здравствуйте, это... Очень много денег. Великий демон сам по себе дорогой. А здесь еще стрек 54к. А ладно, я забираю свои слова назад. Но здесь еще играет та роль, что сайт э, просчитывает, что типа депа у меня 3 ляма. То есть он просчитывает, что я закинул 3 ляма. ответственно выдавать он будет. Ну, это, это миллион и один процент. Так, восьмой кейс мы открыли, сейчас самый дорогущий кейс бесплатный в мире. Реально, да, блин, байтовые вот эти названия, они пришли в реальность. Кто бы знал, вот, ну, серьезно, верните время, когда я только начинал этим, этим заниматься, и скажите, Стас... Вот ты будешь 26 тысяч, здравствуйте, кейс полмиллиона, говно А ты будешь открывать в скором времени, ну как в скором, там через пару лет кейс за миллион рублей, кейс за полмиллиона рублей Я бы сказал, да-да-да, очень смешно, не нужно меня подкалывать Но действительно так оно и есть И вот мне выпадают перчатки за 94 тысячи рублей Напомню, кейс полмиллиона, блин Ой, ну, нет, ну круто, ну, блин, филдроп, спасибо, что даете записать такой контент Это реально годно, в КС даже, блядь, таких кейсов нет так, и выпадает, уй бой, за 2700, вот это вот сайт обосрался, но до этого, в принципе, неплохо, и всеми правдами-неправдами мы нафармили, по-моему, все продано, так, продать все, 2, 2, 3 миллиона 292 тысячи, может, что было, ну, типа, вот, в сухом остатке со всех бесплатных кейсов мы собрали 292 тысячи, но, опять же, может, было чего в нынете, давай, хорошо, сделаем 270к. Ну в целом годно, ну ре... блин реально, то есть ты закидываешь полляма, тебе выпадает вот так, получается уже не полляма, пять, а шесть, семь, почти восемь сотка, годно определенно. Так, ребята, <choses> мне блять позвонили. Вообще вовремя. Я ролик, блин, без монтажа, и человеку звонят. Вообще круто. Но очень сложно. Я вообще отвык от формата, и типа, когда какие-то казусы или у тебя нет мысли, что сказать, нужно делать типа вот так. И об включении. То есть это... Ну, это прикольно, раньше я так делал постоянно, и это реально был живой формат, в принципе, как и сейчас, то есть мы с тобой общаемся, и это без монтажа, без склеек, без всего, то есть, ну, это, это по факту живое вообще. мне это нравится. Ребят, три ляма, все-таки немножечко это, этот ожидание, этот, не знаю, ажиотаж, как это называть, мы немножечко оттянем и чуть-чуть все-таки пройдемся по другим дорогим кейсам, коих здесь тоже реально много. Буст инвентаря 60 тысяч, понятно, что вы ждете другого. Мы это сделаем определенно, это будет в этом ролике, а не в следующем. Мы получим ну вот такое говно. Кстати, кстати 50к, с тем учетом, что стоимость кейса, блядь, почему не два раза это выпадает? Сайт вообще в шоке такой, типа, чё? С тем учетом, что кейс стоит 59, 50 тысяч выбить не так обидно, как выбить он лишь репотреб. Ну, в целом, ладно. Кстати, а вот здесь уже поинтереснее. Вот здесь уже прям, вот здесь уже прям хорошо, 117 тысяч. 3 миллиона 340 тысяч рублей. и блядь. Ладно, а кейс для инвесторов откроем Инвесторов, инвесторов, короче, похуй на них Главное не похуй на нас Да, и это, кстати, один из самых моих любимых кейсов здесь Потому что, как вы знаете, в принципе, тему наклеек я люблю А здесь это все есть Поэтому, блин, ну реально кейс для меня один из самых интересных Почему два раза мне воскакивает? Мне это уже не нравится Также новые кейсики, 70 тысяч тоже потратим Мы сегодня прям весь сайт зафигачим но главное, чтобы он нас не слил. Это все-таки основно Е. Второй игрок выпадает, по-моему, с говном. Ну, тут реально кал. 21 тысяча потрачено 70. Блять, почему мне несколько раз это выскать? Давай фастиком откроем. 25. Ничего годного, кстати, не дропается. Окей, я понял, я понял, принял. А что из интересного есть? Есть, кстати, кейс, который открывается только 50 или сто раз. Вот он, кстати, и есть. Этот кейс 30 тысяч. Его можно открыть только сто раз. И вот здесь у эпилептиков, эпилептиков случится, короче, припад, шок, потому что экран улетает в разные стороны, в сторону какого-нибудь Владивостока. Все-таки. А, кстати, да. Блять, ну я не знаю, вот ну реально, у меня просто уже, мне нет слов, как этот, как, как этот ролик назвать, блин, скажу, закинул три а вы меня э, закидаете помидорами, скажешь, а, ой, не твои деньги, ну как бы трилямы по факту-то закинуты, но, блин, не мной, ладно, и я думаю, можно приступать к самому интересному, кейс за 1 миллион рублей, первый кейс, поехали, кейс админа ВД, уже выпадал сувенирный ДЛ, что может выпасть? Еще вопрос. Но ну, тут есть очень дорогие, очень, очень дорогие, очень дорогие и очень дешевые. Пожалуйста, ребята. Пожалуйста, ребята. Ну, пожалуйста, ребята. Конечно, если его выводить, он будет стоить дороже, чем полмиллиона, потому что это сувенирный дел. Даже самый дешевый стоит от ляма. То есть, ну, здесь админы сделали так, чтобы сильно баланс не фармился, да? То есть, чел закинул лям, на тебе полмиллиона, пожалуйста. Ну, если ты будешь водить, конечно, я думаю, он будет... Да не думаю, он по-любому будет стоить дороже. Это мы оставим, пусть будет. Так, ну, давай сразу мимолетом откроем второй кейс. А вот что сейчас будет по шансам, большой вопрос и загадка. Потому как все-таки выпал Драгон Лора. Вот, наверное, будет... Вот такая история в виде ящика Пандоры. Но, опять же, вопрос прайса 84К. Да, пожалуйста, ребята. Миллион триста тысяч у нас остается. Ну, как бы нифига себе. Еще можно пооткрывать, да, открыть все кейсы, которые тут есть. Так, а я что хотел сделать? Я сейчас только поставил на паузу, думаю, какой кейс покрутим. А покрутим-ка мы кейс на 400 тысяч рублей, бля. Ой, какой, какой же это видос, бля, ребята. Какой же это видос. Особенно под конец года Говно, кстати, блять Прикинь, кто-нибудь в, К... а в КС же тоже это открывает И причем эти кейсы в КСКе стоят, ну, ну, дорого А у нас, кстати, заканчиваются деньги Но есть дело за полмиллиона Я думаю, что его придется продавать Потому что я хочу открыть еще один Каблстоун кейс Опять же, тут есть сувенирный Драгонлор ну если выпадет еще один сувенирный дракон это в принципе окупится весь деп в виде трех миллионов. Ну блять нет, ну типа все на, на, на этом конец. А давай-ка мы продадим все, что все-таки есть, продать все. Почему это не продается? Давай через FP... а вот один лям и откроем на Последний, нет, все-таки, правильно сказать, крайний на сегодня кейс админа ВД, потому что, я думаю, на моем канале еще будет кейс за 10 миллионов, и, пожалуйста, ждите. Я надеюсь, что реально поддержите. Контент прикольный, раньше мы делали на ранней, помнишь, историю, когда мы ставили 50, там, реально, 50 драгонлоров ставки было, все за этим следили, всем ютубом смотрели, было много просмотров, было много лайков, вам было интересно, и я не врал, что это мои деньги, ну, то есть, я э, говорил, что мне выдали. И вам-то было интересно, поэтому я записывал подобный контент. Ну, и плюс, Ченджер э, много народу смотрит в КС, поэтому... Интересно, я записываю Вот, ну, ладно Крайний на сегодня кейс админа Вилдропа Ну Ну, не очень, честно Все-таки самое крутое Это ДЛ сувенирный, чем может отсюда выпасть Но если тебе выпадают два DL, То ты, в принципе, все трилямы окупаешь полностью и целиком С тем учетом, что у тебя еще какой-то скин будет Ну, пожалуйста Хотите депать 3, 3 миллиона, по-моему, промику Ну Блять. В общем, всем огромное спасибо, ребят, завершаем. 2022 год это не все, потому что также скоро будет прокачка подписчика на Dragon Lore. А, уже провели выбор, это все было на ролике со скинбоксом. Кто не видел, посмотрите, там был спрятан, спрятано кодовое слово, оно вылезало на экране, и тот, кто мне первый напишет, там, собственно, попадает тот человек в прокачку. Вот. Кому интересно, посмотрите, получится ли у вас найти тайм-код, но победителей уже выбрали. Поэтому, ребят, завершение года будет бомбовое, реально очень крутое, и прокачка на драгон лор ну уже настоящая на мои бабки и собственно ну вот этот кейсик мы открыли всем огромное спасибо добра и позитива с наступающим вас новым годом это был человек пока и до новых встреч надеюсь старый формат вам заходит